Здравствуйте! Вот как обещал, хочу показать вам небольшое видео. Вот такую горелочку кровельную приобрел. Не знаю, такими вы пользуетесь или какими-то другими, но я думаю, что не имеет особого значения. Сейчас я покажу, как работает без переделки. Вот такая кровельная горелка, обыкновенная, Radius Без каких-либо переделок с гремучим газом. К сожалению, линоле... вернее, как это называется... Рубероида у меня нету, но я покажу вам вот на воздействие на вот таком вот куске не знаю даже, что за материал что-то типа жесткого пенопласта. Аппарат я буду использовать S600 ну, в вашем случае, если был бы газогенератор S1000, конечно же, было бы лучше, потому что производительность его выше хотя я проверил и S600 хватает но хотелось бы немножко побольше производительности в общем, что тут долго разговаривать давайте я покажу, зажгу горелку Покажу вам. <плак> Немножко не отрегулировано все. Ну, хоть это и жесткий пенопласт, но это пенопласт. Плавится он достаточно быстро. Но, к сожалению, ничего другого а, у меня нет для демонстрации. Ну, вот деревянная а, подложка стула. Ну, как вы видите, стул уже загорается. Соответственно, соответственно рубероид а, будет себя чувствовать под таким пламенем достаточно поддатливо. Повторюсь, это газогенератор С-600, соответственно, если мы будем говорить про газогенератор С-1000, то производительность его значительно выше и он будет работать с этой горелкой еще лучше. Еще раз повторюсь, этот газогенератор, вернее, в данном случае я использую горелку, штатную горелку Radius, кровельная горелка, без каких-либо переделок. Все, благодарю за просмотр. Всего доброго, надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.